Сегодня же у нас тема «Древнейшие города Нира». Стоит отметить, это города, которые до сих пор существуют и где до сих пор живут люди. Варанаси, Интия, тысячный год до нашей эры. Варанаси также известны как Бенарес – Расположен на западном берегу Ганга и является значимым священным городом и для индуистов, и для буддистов. По легенде, его основал индуистский бог Шива 5000 лет назад. Но современные ученые считают, что городу около 3000 лет. Кому верить, решайте сами. Дальше у нас идет город Кадис, Испания. 1600 год до нашей эры. Построен на узком клочке земли у Атлантического океана. С 18 века является главным городом испанского флота. Его основали финикийцы как небольшой торговый пост. Примерно в 500 году до н.э. город отошел к карфагенянам. Отсюда Ганнибал начал завоевание Иберии. Затем Кадисом правили римляне и мавры, а в годы великих географических открытий он достиг своего расцвета. Фивы, Греция, 1400 год до нашей эры. Фивы, являвшиеся основным соперником Афин. Возглавляли конфедерацию Боэтия и даже оказывали помощь к Серксу во времена персидского вторжения. Археологические раскопки показали, что еще до основания города здесь располагалось мюнекенское поселение. Сегодня же Фивы преимущественно это торговый город. Ларнака, Кипр, также 1400 год до н.э. Ларнака, которая была основана финикийцами как Ситиум, известна благодаря своей чудесной набережной, усаженной пальмами. Археологические памятники и многочисленные пляжи привлекают множество туристов ежегодно. Афины, Греция, 1400 год до нашей эры. Афины принято считать колыбелью западной цивилизации и местом зарождения демократии. Этот город пользуется популярностью среди туристов. Здесь можно увидеть греческие, римские, византийские и турецкие памятники, а наследие города признано во всем мире величайшим. Балх. Афганистан. 1500 год до нашей эры. Древние греки называли его Бактрой. Он находится в северном Афганистане. Арабы называют его матерью городов. Современный Балх – это столица текстильной промышленности региона. Киркук. Ирак. 2200 год до нашей эры. Город расположен в севернее Багдада. Стоит на месте древней ассирийской столицы Арабха. Стратегическую важность поселения признавали жители Вавилона и Митии, контролировавшие город. Развалины 5000-летние крепости все еще можно осмотреть. В самом городе сейчас находится множество нефтяных предприятий Ирака. Эрбиль, Ирак. 2300 год до нашей эры. Располагается к северу от Киркука. В разные эпохи принадлежал ассирийцам, персам, сасанидам, арабам и туркам. Эрбиль был важным поселением на Великом Шелковом Пути, а его старинная крепость, которая возвышалась на 26 метров над землей, до сих пор преобладает в городском пейсаже. Тир, Ливан, 2750 год до н.э. По легенде, это место рождения Европы. Основан примерно в 2750 году до нашей эры, если верить Геродоту. В 332 году до нашей эры город после семимесячной осады был завоеван Александром Македонским. В 64 году до нашей эры он стал римской провинцией. Сегодня же основной индустрией легендарного города является туризм. Римский подром в Тирев входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Иерусалим, Израиль. Основан примерно в 2800 году до нашей эры. Духовный центр иудеев и третий священный город мусульман. Место расположения нескольких ключевых достопримечательностей, которые очень многое значат для верующих. Например, среди них купол скалы, западная стена, храм гроба Господня, уничать Аль-Акса. На протяжении долгой истории город захватывали 23 раза. Он подвергался 52 нападениям, 44 раза был осажден и его дважды разрушали. Бейрут, Ливан, 3000 год до нашей эры. Столица Ливана, а также его культурный, административный и экономический центр, может похвастаться богатой историей, которой порядка 5000 лет. Раскопки на территории города позволили найти финикийские, древнегреческие, римские, арабские и турецкие артефакты. Город упоминался в посланиях египетского фараона еще в 14 веке до нашей эры. После окончания гражданской войны в Ливане, Бейрут стал оживленным современным местом, которое идеально подходит для туристов. Газиантеп, Турция. 3650 год до нашей эры. Основан в Южной Турции, рядом с сирийской границей. История его уходит корнями в далекие времена хеттов. Крепость Раванда, восстановленная византийцами в 6 веке, находится в центре города. Также здесь были найдены фрагменты римской мозаики. Пловдив, Болгария. 4000 год до нашей эры. Это второй по величине город в Болгарии. Первоначально был поселением тракийцев, а затем стал важным римским городом. Позже он перешел в руки византийцев и турков, а затем вошел в состав Болгарии. Город является важным культурным центром. Он может похвастаться многочисленными памятниками античности, включая римский амфитеатр и акведук, а также турецкие бани. Сидон, Ливан. 4000 год до нашей эры. Он располагается южнее Бейрута. И это один из важнейших и, возможно, древнейших финикийских городов. Отсюда начала расти великая Средиземноморская империя финикийцев. Поговаривают, что Седон посещали Иисус Христос и апостол Павел. Александр Македонский захватил город в 333 году до нашей эры. Фаюм, Египет, 4000 год до нашей эры. Фаюм, расположенный юго-западнее Каира, составляет часть Крокодилополя, древнего египетского города, где почитался бог Себек изображавшийся с головой крокодила. В современном фаюме можно найти несколько крупных базаров, мечети и бань. Рядом же с городом находятся пирамиды Лихин и Хавара. Сузы ⁇ Иран. 4200 год до нашей эры. Сузы были столицей Эламской империи, а затем были завоеваны осирийцами. Потом они перешли во владение персидской царской династии Ахменидов во времена правления Кира Великого. Здесь происходит место действия трагедии Эсхила «Персияне», старейшие пьесы за всю историю театра. В современном городе Шуша живет около 65 тысяч человек. Дамаск, Сирия. 4300 год до нашей эры. Дамаск который, между прочим, некоторые источники называют самым старым обитаемым городом на Земле, могли населять люди еще в 10-тысячном году до нашей эры, хотя этот факт считается спорным. После прибытия арамеев, разбивших сеть каналов, еще формирующих основу современного водоснабжения, город стал важным поселением. Дамаск завоевывала армия Александра Македонского, им владели римляне, арабы и турки. Алеппо, Сирия. Основан в 4300 году до нашей эры. Это самый населенный город в Сирии, где проживает около 4,5 миллионов человек. Был основан под названием Халеб. На древнем месте города находятся современные жилые и административные здания, поэтому археологические раскопки здесь почти не проводились. До 800 года до нашей эры город принадлежал Хеттам, затем ассирийцам, грекам и персам. Позже здесь жили римляне, византийцы и арабы. Лепов в средние века завоевывали крестоносцы, затем монголы и атаманская империя. Библ, Ливан. Основан в пятитысячном году до нашей эры под названием Гибал, Получил свое нынешнее имя от греков, возивших туда папирус. Среди основных туристических достопримечательностей города – крепость Библ и церковь святого Иоанна Крестителя, средневековая городская стена. Ерихон, Палестина. Предполагаемый год основания, внимание, девятитысячный год до нашей эры, это самый древний из существующих ныне городов. Археологи нашли останки 20 поселений Ерихона, которым уже, собственно, 11 тысяч лет. Основан на западном берегу реки Иордан. Сейчас же здесь проживает около 20 тысяч человек.